Столы поворотные, горизонтальные, тип 50-30 ТС, с ручным приводом, предназначены для деления, кругового резания, установки углов, сверления, торцевания и прочих подобных операций на фрезерных и прочих станках. Широкая линейка размеров включает в себя столы с диаметром планшайбы от 160 до 2500 мм. Внимание! Рукоятка стола находится ниже станины. При установке убедитесь, что имеется достаточно пространства для установки и вращения рукоятки. Передаточное отношение червячной пары поворотного стола зависит от его размера и может быть 1 к 90, 1 к 120, 1 к 180. Большая цифра обозначает количество полных вращений рукоятки, которые повернут стол на один полный оборот. Отсюда вытекает, что одно вращение рукоятки для этих столов произведет поворот планшайбы стола на 4, 3 и 2 градуса соответственно. Планшайба стола проградуирована для вращения на 360 градусов с делениями в 1 градус. Лимп размечен делениями в 1 минуту, а с помощью нониуса можно получить точность 10 секунд. Разъединив зацепление червячного вала и колеса, можно быстро повернуть планшайбу на большой угол, ближе к необходимому положению, после чего пару ввести обратно в зацепление и довернуть точно до необходимого. Для облегчения деления можно воспользоваться комплектом делительных дисков. Размерности дисков соответствуют следующим диапазонам размерности столов. Количество частей деления и применяемость указаны в таблицах паспортов к дискам. Воспользовавшись переходными фланцами, на столы можно закреплять токарные патроны. Сначала фланец прикрепляется через сквозные отверстия к патрону, и уже после этого идет установка на стол. Крепление к столу производится прихватами, имеющимися в комплекте с фланцем. Полученное положение можно зафиксировать, повернув по часовой стрелке два боковых стопора. Для разблокирования повернуть ручки обратно. Размер устанавливаемого патрона на шаг меньше размера фланца, соответствующего размеру стола. К примеру, если стол имеет диаметр планшайбы 200 мм, то фланец тоже имеет размер 200 мм, а устанавливаемый на него патрон будет иметь диаметр 160 мм. Квозное отверстие в планшайбе имеет конусную часть с конусом морзе. Сюда с необходимой точностью можно устанавливать центрирующие и зажимные приспособления, а также измерительные приборы.